Отеджный поселок клубного типа в 3 километрах от моря. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске поселок клубного типа в 3 километрах от моря. Дома площадью 84 квадратных метров, на земельном участке от 3,5 до 5 соток. 9 домов, все с ремонтом по нормальной цене. Поселок Биранда всего в 20 километрах от Сочи. До школы 500 метров пешком. До моря всего 3 километра. Рядом магазины, аквапарк, обустроенный пляж, пляжное кафе, чистый берег, Лазурное море. Поселок клубного типа. Коммуникации, газ, электричество, канализация, современный септик. Поселка ведет хорошая асфальтированная дорога. Все дома с отделкой. Остановка общественного транспорта в 10 метрах. Сделка сразу регистрируется в Росреестре. За более подробной информации звоните по телефону, который появится на ваших экранах. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. Все про Сочи, там очень много вторичек. И приглашаю вас в личный аккаунт. Поддержите данное видео лайком или дизлайком. Кстати, стоимость от 8300 рублей. До 8,5 миллионов. Я считаю, это нормальная цена. Ну, Но у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока!